Всем доброго времени суток и сегодня мы будем работать с вами над возвращением вкуса жизни. Для начала давайте немножко попробуем сойтись во мнении, что же это такое? Итак, что я подразумеваю, когда говорю о вкусе жизни? Здесь я имею в виду, что мы умеем наслаждаться не только какими-то большими своими свершениями, достижениями, какими-то заслугами и прочим. А умеем получать радость и удовлетворение и удовольствие от даже бытовых мелочей, которые происходят с нами в течение дня. И когда я говорю о вкусе жизни, я подразумеваю для себя, что больше 60% времени, когда я нахожусь в сознательном состоянии, я живу в соответствии со своими истинными ценностями и делаю ровно то, что мне действительно важно. Отчасти то, что мне нравится. Но здесь поймите разницу между нравится и, и легко, да, и комфортно. То есть, может быть, нам не нравится то, что мы делаем. Например, активно бегаем по улице интенсивно, там уже высунув язык наружу. Но это то, что нам важно, и то, о чем мы получаем удовлетворение. То, что нам, если копнуть глубже, нравится, потому что это ведет нас к нашим целям. Я имею в виду вот это нравится. Бывает нравится, когда мне хорошо и спокойно жрать после восьми все сладкое, вкусное тортики, пирожные и целыми днями лежать на диване и смотреть сериалы. С одной стороны, это может быть и нравится на поверхности, но в глубине вряд ли это делает вас по-настоящему счастливыми, довольными и удовлетворенными своей жизнью. Поэтому вкус жизни – это наслаждаться своими делами, которые вы делаете. Ну и здесь стоит упомянуть еще такой маленький момент, что мы представляем из себя ровно то, о чем мы мыслим. С те семена, которые мы сеем в течение своей жизни. И если мы постоянно сеем семена недовольства, гнева, раздражения, видим только плохое, то даже если это маленькие мысли сейчас то они со временем будут давать большие плоды, как семечко дуба, например, которое само по себе размерами не очень велико, но со временем вырастает в огромный дуб, который в миллион раз больше по своим размерам, чем то зернышко, из которого оно произошло. То же самое с нашими мыслями, действиями и поступками. И задача сейчас по возвращению вкуса к жизни, это не столько проработать какую-то, Травму, которая мешает нам наслаждаться жизнью. Это приучить себя сеять те позитивные семена, которые в конечном итоге приведут нас в состояние тотального удовлетворения своей реальностью. И мы пойдем к одной из граней того, как посеять эти семена в своей жизни. И как получить эти результаты ну, уже в ближайшее время. Так или иначе, каждый из вас в своей жизни делал что-то хорошее другим людям и получал удовольствие от чего-то, что делал сам, радовался к своим результатам, достижениям, и текущая сегодняшняя практика как раз будет посвящена этому: Мы примем весь результат нашего прошлого, в котором мы в той или иной мере. Или степени получали удовольствие от жизни, удовлетворенной жизнью. То есть, по сути, мы нашим вниманием сейчас покажем нашему подсознанию, какие моменты в нашей жизни мы хотим увеличить в своей жизни, то есть, чего мы хотим посеять в своей жизни больше. С теории пока достаточно, какие-то моменты сейчас будем еще в процессе практики добавлять по мере необходимости. И начинаем. Итак, сделайте несколько простых приседаний в пространстве, чтобы немного разогнать кровь, чтобы немного простимулировать ваше сознание. После этого... Расположитесь в пространстве поудобнее, либо сидя, либо стоя. Сделайте глубокий вдох и выдох. И еще один глубокий вдох и выдох. Почувствуйте, как с каждым выдохом. Ваше сознание и тело расслабляются, в них появляется легкость. Представьте себе образ некого облака, легкого, воздушного. И с каждым вдохом и выдохом это облако становится все легче и легче. И по мере того, как это облако становится все легче, вы можете начать позволять себе чувствовать энергию воздуха, которая содержится в этом облаке. И с каждым вдохом вдыхать ее все больше и больше. И по мере того, как это облако становится все легче, ваше тело может все больше наполняться энергией воздуха, а все, что мешает быть полым и пустым внутри, выходит через ваши стопы в землю. В какой-то момент это облако может превратиться в тучу, из которой летним проливным дождем на вас хлынет поток воды. И эта вода начинает смывать все оморочения, все напряжение. Все, что сейчас вам не нужно. И эта вода все так же смывает с вас все лишнее, которое уходит в землю. Сделайте еще один глубокий вдох. Начните размышлять над идеей. Что для вас такое вкус жизни? И начните размышлять, плавно погружаясь в состояние полного, тотального удовлетворения своей жизнью. Представьте себя человеком, каждое дело которого приносит ему удовольствие, радость и какие-то другие позитивные чувства и качества, которые ему важны. Начните развивать эту идею и представлять, каково быть таким человеком. Какие бы ценности тогда у вас были, что для вас было бы ценно? в этой жизни, в том, что вы делаете? Как бы вы это делали, если бы наслаждались каждым своим действием? Как бы вы подходили к процессу принятия решений, что делать, а что нет? Не углубляйте идею, погружаясь в это состояние. Но погружайтесь не головой, а телом, всей своей сущностью, каждой клеточкой себя. Погружайтесь не в то, какими надо быть, а погружайтесь в состояние человека, который умеет быть таким от природы без всяких условностей и принципов. Просто реализую свое естественное право и умение радоваться и получать удовлетворение от каждого своего действия, когда он осознан, а может быть, когда и не очень. Помните, что вы ели на завтрак. И попробуйте применить этот образ, эти ощущения к этому воспоминанию. Представьте себе, как вы поедаете этот завтрак. И поедаете его не на скорую руку и не как нечто должное, а как некий священный ритуал, нечто чрезвычайно важное и ценное для вас. Как будто от этого действия зависит весь ваш текущий день и настроение. Так, будто завтрак – это некое священное действие, некое выражение уважения к чему-то божественному. Как меняется картина завтрака, когда вы относитесь к нему так? Относитесь к этому процессу. А теперь вспомните какое-то событие, где вы сделали чью-то жизнь более радостной. Даже если это небольшое событие, например, хвалили своего ребенка или партнера, от чего тот стал в моменте более радостным. Найдите любое воспоминание, где вы стали причиной радости другого человека. Обратите внимание, как этот человек меняется, как меняется и цвет его поля когда вы смотрите на него своим внутренним зрением, становится ли он более светлым или что-то еще. И позвольте себе принять это как часть своей естественной привычки. Делайте радостными других. Отследите причинно-следственную связь. Вы дали состояние радости другому человеку. Его радость начала идти дальше и в какой-то момент вернулась к вам в десятикратном размере. Позвольте себе насладиться тем, как вы делаете других людей счастливыми. Поблагодарите себя за то, что вы умеете и можете это делать, и другого человека за то, что он есть, за то, что благодаря ему вы можете проявляться радостным человеком, вы можете проявляться по-настоящему. Вспомните еще какое-то воспоминание, где вы сделали кому-то добро, и человек это оценил. Порадуйтесь тому, что вы снова сделали кому-то хорошо. И снова поблагодарите себя за то, что вы улучшаете жизнь других. И, возможно, мысль о том, что все мы исходим от единого целого, Именно в этот момент начнет проникать в вас наиболее полно. Так как вы можете обратить внимание, что делая жизнь других людей лучше, вы тем самым делаете лучше и свою жизнь. Так как улучшая жизнь других людей, вы сеете гораздо больше семян, позитивных семян, которые возвращаются к вам. И чем больше вы делаете жизнь других лучше, тем больше радости становится в вашей жизни. Потому что мы все часть одного целого. Каждый един с каждым все едины и медленно возвращайтесь воспоминаниями в свое прошлое принимая каждый подарок который с вами случался в виде людей которым вы помогали и делали их жизнь более радостной Ощутите, как с принятием этого подарка возрастает ваш уровень радости, вашего удовлетворения от того, что вы делали. Мысленно, медленно погружайтесь дальше в свое прошлое. Находите все новые и новые ситуации. Где вы помогали другим людям? Где благодаря вам жизнь людей становилась на какое-то мгновение лучше? Может быть, для кого-то вы что-то приготовили? Может быть, сказали кому-то комплимент? Может быть, что-то еще? Берите каждое из этих воспоминаний и принимайте тот подарок, который в этих воспоминаниях есть. Подарок бесконечное количество удовольствия и радости от самого факта улучшения жизни других людей. И дойдите до самого момента своего рождения, до момента, когда своим появлением на свет вы сделали жизнь других людей лучше и более радостной. Каким-то людям вы добавили смысл их жизни, сделали их жизнь более насыщенной. Ваше появление в этом мире и есть источник удовольствия и удовлетворения от всего происходящего с вами. И создайте намерение для своего подсознания пройтись по всей вашей жизни может быть, не только этой, и принять все подарки этой жизни, которые с вами были, возвращая ваш естественный вкус к жизни. Ваше естественное состояние предвкушения от дел, которые грядут, до удовольствия от выполнения того, что есть сейчас. Возможно, ваши ценности немножко поменяются, так как не все действия могут приносить удовольствие и удовлетворение. И поэтому ваши ценности могут начать меняться в сторону в соединенности с самим собой, со смыслом своей истинной жизни, до момента, когда любое ваше действие будет действительно наполнять вас и позволять получать наслаждение от любого действия от любого вашего проявления в этом мире. Поблагодарите самих себя за эту практику и попробуйте сгенерировать в своем сердце источник благодарности. Источник, который с каждой секундой все больше расширяется. И расходится вокруг вас, заполняя все вокруг и всех вокруг. На этом наша практика подходит к завершению.